Доброе утро, приветствую всех в прямом эфире. Давайте подождем, пока все подключится. А я напоминаю, что вы находитесь в онлайн-спортзале Докатлон. Давайте дадим буквально одну минутку всем желающим присоединиться. Всем привет! Напишите, как у вас настроение. Как у вас настрой заниматься? Откуда вы? А, прекрасно! Уже много людей с нами. Итак, я напоминаю, что мы в онлайн спортзале Декатлон, где пять раз в день проводятся разные тренировки, йога, фитнес, силовые упражнения для детей, просто на расслабление. И это прекрасная возможность оставаться дома, оставаться в форме. Меня зовут Анастасия Курятникова, я преподаватель кундалини-йоги. Занимаюсь уже 9 лет кундалини-йогой и 4 года преподаю. И обожаю эту практику за то, что она имеет очень много таких коротких и очень эффективных комплексов, которые можно буквально за 9 минут, за 11 минут, за 20 минут изменить свое состояние. И вот сегодня мы тоже сделаем такой комплекс, который... Очень короткий, но позволяет нам за короткое время изменить свой уровень энергии, включиться в этот день, включиться на позитивной ноте, зарядиться энергией и пойти сделать что-то полезное. Отлично. Всех рада видеть. Давайте приступать, давайте начинать. Я сейчас уберу комментарии, чтобы нам они не мешали, не закрывали полуэкрана. Так. Отлично. И мы садимся. Как всегда, напоминаю, и рассказываю для тех, кто не знает, кундалини-йоги мы всегда начинаем практику с небольшой настроечки. Мы поем мантру три раза Онгнаму Гуру И она помогает нам настроиться на практику, помогает нам настроиться на учителя внутри себя и э, помогает нам... Такой определенный фокус, который нам нужен получить для этой практики. Подъем наши ладони для появления легкого тепла. И сложим в центра груди большие пальцы, упираются в середину грудной клетки, а другие смотрят вперед и вверх. Круговым движением отведем плечи назад, раскроем грудную клетку, поднимем ее вперед и вверх. Вытянем позвоночник, вытянем макушечку вверх, как будто мы хотим вырасти на пару сантиметров. Сделаем глубокий вдох от живота, наполняя воздухом живот, грудную клетку ключицы. Глаза можно закрыть. И выдох сверху вниз. Полностью освобождаем легкие от воздуха. Еще раз такой же глубокий вдох. И полный выдох. Три раза споем он к одному, груда чтобы настроиться. Делаем вдох, чтобы начать. Здесь можно сделать небольшой поддок через рот. несколько вдохов, выдохов, почувствуем свое тело, и мы перед тем, как выполнить тот комплекс, который я для вас приготовила, ознакомимся с дыханием, которое очень много используется в этом комплексе, и для этого сделаем такую небольшую трехминутную медитацию, которую тоже прекрасно выполнять с утра, для того, чтобы включиться в новый день, для того, чтобы настроиться, и она дает такой подъем энергии. Мы будем дышать дыханием огня. Это легкое дыхание, когда мы с выдохом втягиваем пупок в себя. Акцент мы делаем на верхней части живота, можно даже вот положить сюда руку и чувствуем, как втягиваем пупок и у нас вот здесь мышца, которая находится в верхней части живота, она тоже как бы поднимается вверх и вниз. Если вы не чувствуете эту мышцу, то ничего страшного, просто делается акцент на выдохе пупок в себя. Давайте попробуем так подышать. Это может быть частое и легкое дыхание, если не получается часто и легко дышать, можно дышать помедленнее, главное, чтобы ритм был устойчивый. Итак, все поймали это движение. На выдохе живот в себя. Отлично. И теперь поднимаем руки вверх, большие пальцы смотрят в потолок, мы показываем, как нам классно. Грудная клетка чуть вперед и вверх, и в этом положении начинаем дышать дыханием огня, с выдохом втягивая живот в себя. Я засекаю время. Поехали. Глаза можно закрыть. Смотрим темноту внутри головы, смотрим в точку межброви. Стараемся держать руки прямые в локтях. Большие пальчики смотрят вверх и мощно двигаем животом. Хотим как воздушный шай, накачать себе энергией, накачать себя праной, накачать себя позитивом, продолжаем, мощно дышим. Еще чуть-чуть стараемся держать руки прямые и толкаем грудную клетку вперед и вверх. Хочу отметить, что дыхание меня не делают женщины в первые три дня цикла и не делают беременные женщины. Полторы минутки тянемся, тянемся, хорошо вытягиваем себя. Кароняем позвоночник прямо и смотрим в точку носа и последняя минутка. Последние тридцать секунд. Последние пятнадцать секунд. руки над головой, делаем вдох, раскрываем все пальцы и тянемся руками вверх, вдох, задержка дыхания, поджимаем мышцы промежности, ануса, низа, живота, это корневой замок, опять же, корневой замок не делают женщины в первые три дня, циклы беременные женщины, тянемся вверх, вверх, вверх, Ах, с выдохом проходим руки на колени, ладонями вверх, закроем глаза, несколько вдохов, выдохов. Почувствуем себя, почувствуем, как изменилось наше состояние. Как появилось больше пространства, больше энергии внутри. Повеселело немного. Проснулись. Отлично. Сейчас мы приступим к нашему основному комплексу. Мы встаем как для кошки-коровы. Встаем на колени. Небольшое рас... колени ровно под тазовыми костями. Небольшое расстояние между коленями. Взъемы стоп лежат у нас на полу. Руки ровно под плечами. Ладони раскрыты, упираемся каждым пальчиком в пол. Мы начинаем делать дыхание огня. В этом положении точно такое же дыхание, как мы делали раньше. И за вдоха мы прогибаемся вперед, раскрываем. Поднимаем подбородок вверх и наклоняем голову вниз, прогибаем спину наверх. И продолжаем делать дыхание дня. Это будет рассинхронизированное движение и дыхание, но попробуйте это сделать. Если не получается, то можете просто вдох раскрываем грудную клетку, выдох подбородок в себя. Но попробуйте сначала включить огненное дыхание, а потом э, включить движение позвоночником. Огненное дыхание дает нам э, огонь внутри. Ней, да, это наш иммунитет, это наша энергия. И это также стимулирует пищеварение. И э, закрываем глаза и концентрируемся на, на движении позвоночника и на дыхании. Еще одну минутку, даже меньше. Старайтесь делать энергично последние 30 секунд как можно быстрее движения. Раскрываемся и закрываемся. Прогибаем спину вниз, прогибаем спину наверх. Вдох. Раскрываемся в грудной клетке. Подбородок смотрит вперед и вверх. Поджимаем мышцы промежность, тянутся низа живота. Корневой замок. Опять же напоминаю, корневой замок не делают женщины в первые три дня цикла. И выдох. Спина наверх. Тоже небольшая задержка дыхания в этом положении. Делаем вдох. И выдох. Можно на несколько циклов дыхания опуститься в позу ребенка. Опускаем таз на пятки, голову на пол. Шею, плечи, чувствуем свой позвоночник. Если неудобно в этом положении, если таз не опускается на пятки, мы чуть пошли. Разводим колени и опускаемся вниз, дышим несколько вдохов, выдохов. А со вдохом поднимаемся, садимся в любую удобную позу с прямой спиной. Мы переходим к следующей части. А, представьте, что впереди у вас есть что-то, что вы очень сильно хотите в жизни. И мы одну руку натягиваем вперед и как бы хватаем, а и тащим груди. Одновременно мы другую руку разне... тянем вперед и хватаем. И такое движение, то одно, то другое, мы сначала раскрываем ладонь, а потом тянем к себе. Раскрываем воду, тянем к себе. И у нас получается такая скрутка в верхней части корпуса. То есть весь корпус у нас относительно статичен, а в верхней части корпуса мы очень энергично двигаемся. И соединяем это движение с дыханием. Поехали. Тянемся хорошо вперед. И прижимаем это к себе и заводим руку назад. Можно закрыть глаза. Удываемся себе. Энергичное движение прямо должно стать жарко. Если вам не жарко, делайте в два раза быстрее. Немножко, еще чуть-чуть быстрые движения, четкие, легкая скрутка в грудном отделе. Еще чуть больше минутки осталось. Улыбаемся в себя, не грустим, не делаем серьезные лица. Помогаем себе дыханием и движемся легко на инерции. Последняя минутка. Раскрываем ладонь и притягиваем, сжимаем ладонь к себе. Последние три секунд, Давайте, давайте. Чувствуем себя, свое тело, он не закрыть глаза, чувствуем ощущения, которые появились в теле. Восстанавливаем дыхание, делаем его глубже, делаем его медленнее. Просто осознаем, как поменялось наше состояние. Делаем глубокий вдох и полный выдох. Отлично. Мы переходим дальше. Ложимся на живот, сгибаем ноги в колени, берем себя руками за лодыжки, поднимаем плечи, поднимаем голову, хорошо прогибаемся в трудной клетке. Я сначала покажу программу максимум. Мы поднимаемся вверх, отрываем колени от пола, отрываем, отрываем грудную клетку от пола и начинаем делать дыхание огня и кататься взад-вперед. Если это очень тяжело, то мы просто остаемся в этом положении с медленным и глубоким дыханием. Если вам тяжело оставаться с медленным дыханием глубоким дыханием, то мы вдох делаем вверху, с выдохом опускаемся вниз на подбородок. Вдох, поднимаемся вверх. И выдох на подбородок. Выберите тот вариант, который вам подходит. И начинаем. Дыхание. И катаемся взад вперед. И это очень хорошо делает массаж всех наших внутренних органов, органов пищеварения. И улыбаемся себе, глаза можно закрыть и просто фокусируемся на этом движении, помогаем себе дыханием и помогаем себе силой намеренным своего пучного центра. Еще одна минутка. Опять же, должно стать жарко. Это очень целительный, жар, через него мы очищаемся. Последние 30 секунд. Вы все сможете. Вы все очень-очень большие молодцы. Последние буквально 10 секундочек. Делайте так хорошо, как вы можете. И сделаем глубокий вдох и полный выдох. Положим руки вдоль тела, ладонями вверх, голову на левую щелку и несколько вдохов и выдохов. Дышим из живота. Чувствуем пульсацию в пупочном центре и дышим животом. Сделаем глубокий вдох и полный выдох. Отталкиваемся руками от пола. Осталось буквально последние пару действий. Мы садимся в простую позу. Руки вперед вытягиваем, ладошками вниз. И нам нужно, не используя рук, подняться вверх и опуститься вниз. И начинаем делать это движение. Встали и сели. Ноги можно менять. То одну, то вторую ногу вперед. И 20 раз каждый в своем темпе. Опять же, должно стать жарко. И улыбаемся обязательно себя. Половину пути мы уже прошли где-то. Без участия рук. Последнее радостное усилие. И делаем вдох. И с выдохом садимся обратно вниз. В любую удобную позу с прямой спиной. Руки над головой, соединяем ладони. Большие пальцы можно перекрестить. Вытягиваемся вверх. И медленно и глубоко дышим. Можно закрыть глаза. Вытягиваем позвоночник вверх. медленное и глубокое дыхание. Устанавливаем дыхание. Руки стараемся держать в при локтях. Прижимаем их как можно лучше к ушам. Втягиваемся вверх. Выравниваемся. Еще одну минутку. Тянемся вверх, как будто хотим вырасти на несколько сантиметров. Абсолютно прямой позвоночник. Абсолютно прямые руки в локтях. Последние 30 секунд тянемся, тянемся вверх. И сделаем глубокий вдох. И с выдохом опустим руки через стороны. А теперь небольшая Небольшой отдых на животе, ложился на живот, руки вдох тела, ладонями вверх, голову на левый бок. Если есть люди, кому очень тяжело лежать в этом положении, то можете положить руки перед собой и опустить но эти руки вниз. Найдите положение, которое вас устраивает. Сделайте глубокий вдох, полный выдох и начните дышать из живота чувствуете пульсацию в попочном центре. Глаза можно закрыть. И дышите через живот. Слушайте пульсацию внутри. И соединяйте свое дыхание с землей. Получайте от нее Стабильность, поддержку, защиту, все, что вам необходимо в жизни. Еще несколько вдохов, выдохов. Вот. И если захотите, потом можете после практики еще полежать на животе или на спине. Для того, чтобы перераспределить эту энергию по телу, мы делаем глубокий вдох, полный выдох, и со следующим вдохом аккуратно отталкиваемся руками от тела, от пола, и садимся в любую удобную позу, мы закроем наше пространство, и точно так же а, мы закроем мантрой, споем три раза мантру «Сад нам, мое имя истина, долгий сад, короткая нам». Сделаем а, потом в ладони. Появление легкого тепла между ними. Руки у центра груди. Круговым движением отведем плечи назад. Сделаем глубокий вдох. Полный выдох. И снова глубокий вдох. И выдох. И вдох, чтобы начать. Три раза сад. Нам вдох. Сад. Всем, всем, всем. Спасибо большое за практику. Хорошего дня, хорошего настроения, прекрасные своды. И до встречи дальше на прямых эфирах. Напоминаю, что это был спортзал, онлайн спортзал для котлон, где опять тренировок в неделю по разным направлениям. Вот, напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, как изменилось ваше состояние. И а, а, если вам интересно кундалини йога стала, то а, мои контакты вы найдете потом в историях а, и на сайте Декатлона. А, я с вами прощаюсь и оставайтесь дома, оставайтесь в форме и оставайтесь в хорошем настроении. Спасибо вам всем, спасибо, что были. Вместе с нами, и до встречи на следующих эфирах, на следующих занятиях. Всем пока-пока. Солнечно, отлично, великолепно. Всем солнечного дня сегодня.